Ну а вот непосредственно, дорогие друзья, мы и пришли на полуфиналы. S7 против коллектива Wild Gamers. И я хочу поприветствовать всех, кто смотрит этот матч в записи или в прямой трансляции. ребятушки, не забывайте поставить лайк под трансляцию. И обязательно, конечно же, подписывайтесь на канал. Поножовщина. И команда Wild Gamers в данный момент почему-то режут сами себя. Видимо... Слишком далеко их соперники, и поэтому они просто решили, что ну, ради веселья просто пока начнем резать друг дружку. Типа, боль делает тебя сильнее. Гудман убегает просто от своих соперников. Ну, шахбос, приветствую. Босс тоже приветствую. Как звать? Зовут, если меня, то Александр. И на удивление Гудман хоть и попытался бежать с поля боя, но в результате вернулся и выиграл ножи. Естественно, фиксает за командой Wild Gamers и само собой происходит смена сторон. Но нелогично конкретно в данной ситуации, конечно же, начинать в атаке, хотя вариативно, в общем-то, можно. Справедливости ради нельзя говорить, что карта Overpass предполагает только очень мощную игру в обороне. На самом деле здесь и в атаке вполне себе команды могут выступать на неплохом уровне, поэтому я надеюсь, что ой-ой-ой-ой-ой-ой, отличный, отличный замах ножом в спину соперника и у Inflow остается 39 хп. Вот многообещающее начало для команды S7 кстати, по составам. Команду Вига представляют Гудман, Тешев, Акабан, Эскерри и Сквик. Ну, а команда С7 это Экс Сайенс, Лью... X, Deta, TMA и Inflow. Прошу прощения заранее, дорогие друзья, если я чей-то никнейм прочел неверно. И, в общем-то, ну, такое иногда бывает. Не все ники порой интуитивно понятные. Сквик разменивается на приеме точки Б, а ведь именно туда S7 пытаются выйти. Что-то какие-то фрезы. Фрезы, причем не у меня. Фрезы просто на самой трансляции матча. То есть именно не стрим лагает, типа, по непонятным причинам. Как-то подергивается картинка Какие-то рваные движения Как будто бы FPS не хватает Но при этом FPS в общем-то в полном порядке Ну что, попытка уйти на точку А от Эксаймса И, к сожалению, не совсем успешная попытка Одним выстрелом э, скорее его убивает И счет в матче становится 1-0 Именно Wild Gamers на сегодня открывают счет первыми Так скажем Можешь поздравить, сдал экзамен Шахбос, поздравляю И как? Успешно? Ну хотя, в принципе, а как можно разве не успешно сдать экзамен? <laughs> ну, разумеется, нет. Просто поздравляю. Просто поздравляю. А, Мак 10 и Так 9 Force Buy от коллектива S7. И опять-таки нацелен он на точку B. Лью выходит первый и сразу убивает Скориничи во себе. Но Сквикс, Кабаны убивают оппонентов. И перевес а, сохраняется за коллективом Wild Gamers. Но только численные. По факту, конечно же... Позиционный перевес за игроками атаки. Лью со своей МАК-10 э, забирает Гудмана. Ну и тут уже надо, собственно говоря, постепенно выдвигаться в сторону сайда. Игроки обороны это прекрасно понимают. Сквик. Все. Ничего еще еще и в голову, дорогие друзья. Сумасшедшие какие-то минусы. И... Парадокс, но игроки команды S7 не удерживают своих соперников, и все-таки а, бомба снята, и победа в раунде достается обороне. Хотя, как мне кажется, S7 очень круто обставили этот раунд и имели абсолютно все шансы на то, чтобы взять а, конкретно этот форс форс-бай. Ну, денег на полноценный бай не хватает, можно, в общем-то, сделать еще один форс, можно провести экономический. Тут а, все будет упираться в то, что решат сделать Ребята из команды S7. Ну, это диглы с гранатами. Один-второй армор у Лью. В общем-то, это неплохая, неплохая. Неплохая идея, конечно же. Ну, посмотрим на реализацию. Дигл всегда вещь красивая, хорошая, качественная. И вот и че че че че че че Игроки от обороны, прошу прощения, теряют хилс-пойнты, вообще народном месте. Дета, то есть x дета. Или это ХД-3, в общем, я не знаю, как правильно читать этот никнейм, но Дета будем просто его называть. Делает энтрифраг в этом раунде, Гудман погибает, и девайс в виде М4А4 достается тому самому вышеупомянутому игроку атаки. Ну и теперь, судя по всему, в общем-то, будет попытка заштурмовать точку А... Диглы на дальней дистанции это рабочий пистолет, плюс есть МК. В общем-то, самое главное здесь, конечно, метко стрелять и качественно попадать. Ну, вот, опять же, какие-то постоянные фрезы откуда-то берутся. Черт знает, откуда они берутся. Но при этом у меня э, FPS на трансляции не проседает, потери кадров нету. Но, судя по всему, демозапись, э, видимо. Записано очень хорошо. Лью и Инфлоу по минусу и точка А, моментально сдана игрокам коллектива S7, практически не смогли даже побороться К команда Wild Gamers. Ну, в общем-то, ничего в этом особо удивительного нет. Диглы, как я уже опять-таки третий, раунд... третий раз за этот раунд говорю, девайс слишком хороший для того, чтобы стоить <laughs> так дешево. Ну и сейф, разумеется, сейф с керри со Сквиком. Вынуждены уходить, дабы спасти свое М4 и АУК. Ну, а команда С7 реализует свой раунд на диглах, дамы и господа. Вот вам, собственно говоря, и тот самый дожим, которого не случилось в предыдущем раунде, что, в общем-то, достаточно обид. Как мне кажется, опять-таки, что С7 заслуживали счет 1-1, но 2-1, собственно, лучше поздно, чем никогда. У коллектива Wild Gamers, к слову сказать, естественно, не остается экономики, потому как оборона, и у обороны всегда проблемы с деньгами, ну а здесь еще и поражение в раунде. Три дигла, МК и АУГ. 89 и 100%, ну ничего себе, это очень, по-моему, успешный результат для экзамена. Шахбос. Молоточек, поздравляю. Ну, собственно, три дигла и два девайса, и вот... Это здравствуйте Неплохой размен сейчас происходит под точкой Б И завершающий, кстати говоря, замыкающий, так скажем, минус в этой ситуации За Тешевым, то есть теперь оборона еще и оказывается даже перевеси ничего себе Еще один минус от Тешева Ну, мы его еще вчера видели, собственно говоря, на карте На карте, понял Тешев сегодня явно хочет выигрывать еще один минус с его дигла и ТМА остается последним. Ну, собственно, из позитивного это то, что у него есть девайс. Это, в общем-то, все, что в данной ситуации скорее позитивно, да, потому что четыре соперника, и, как вы помните, было три дигла из этих четверых игроков, но уже все при автоматах. И, в общем-то, тут уж, конечно, особо не повоюешь. Но и деваться некуда, надо идти воевать Вот только вопрос очень интересный, конечно, касаемо бомбы Почему игрок атаки не стал бомбу с собой забирать? Ну, добирает Тешева Ну, Тешев, как мне кажется, и так очень много работы сделал в этом раунде Три минуса все-таки именно в его исполнении Тыма бреет еще и Гудмана но ну, здесь, так скажем, э, раунд не на победу Но на просто экономический урон игрокам обороны Потому как, естественно, два выбитых девайса Пусть даже они были и подобраны, но они выбиты То есть в следующем раунде, как ни крути, но придется э, Приобретать себе новые автоматы Ну, а, в общем-то, денег, например, у Тешева Достаточно для приобретения девайса Ну, а Гудмана, я думаю, продропают тиммейты Ох ты, Тешев Снайперская винтовка появляется у игрока обороны Ну, это, естественно, только добавит интереса к этому матчу Потому что качественная АВП это всегда круто Ну и респаун достаточно неплохой И дуэль снайпера выигрывает Тешев Инфлоу, к сожалению, не успевает выстрелить в соперника И, как следствие, естественно, энтри фраг за командой так Атаки теперь нужно найти возможность разменяться Опа, здравствуйте, зовут меня Кабаны и я делаю нехорошие вещи со своими соперниками Уничтожает э, только что э, товарища с ником э, Дета И у нас 5 в 3 Кстати, насколько я понял, S7 это коллектив, э, играющий в одном городе То есть это, можно так сказать, лан-коллектив э, из Перми, если я не ошибаюсь Я полазил у них по группе и, как, как я понял, все ребята из одного города но могу ошибаться x symes последний У него есть авик Ну, я не знаю, в общем-то, радостная ли это новость Потому что, к сожалению, команда S7 Не сделала ни единого минуса В этом раунде И, в общем-то, один снайпер Против пятерых соперников Выглядит, ну, достаточно посредственно Ну и завершающий минус За Акабаны X-Simes не сейвит снайперскую винтовку, не делает фрагов, в общем, без потерь Wild Gamers становится победителями в пятом раунде этой встречи И у нас начинается шестой, ну что, как бы, опять-таки, неудивительно и логично Но еще что логично, это то, что у атаки тоже закончилась экономика, теперь снова придется форсированно играть с пистолетами Ну, в общем, в следующем раунде в любом случае будет бай независимо от исхода этого, но мне кажется, что надо бы, надо бы попытаться хотя бы его выиграть, потому что, ну, собственно, 4-1, а в перспективе и 5-1. Результат не очень удовлетворительный, но куда деваться, да, если не получится, то, ну, значит, не получится. Два дегла ТЭК-9... П-250, СЗ-шка, в общем, пистолеты максимально разнообразные у коллектива С7, но помимо их разнообразности, желательно бы, чтобы они все-таки хоть кого-то убивали. Энтрифраг за Гудманом, второй минус за Сквиком, ну и с Гудманом с Гудманом еще по минусу, последним остается Лью. Его здесь разрывают просто в три автомата, если можно так сказать, да, пытались его и простреливать, и... В спину и в лицо. Со всех сторон, в общем, летели пули. И, естественно, при таких условиях игроку... Игроку обороны был... О, простите. Да тихо, тихо, тихо, тихо. Игроку атаки был никак вообще не выжить. Ну, вообще никак. Предательская Сири вечно пытается услышать что-то, что я говорю. И постоянно почему-то думает, что я хочу с ней пообщаться. Не знаю, слышите ли вы ее периодически на трансляциях. Но знаете Она периодически... Комментирует вместе со мной Тешев не совсем удачно, к сожалению, открывается под шары И там же, собственно говоря, и остается Благодаря стараниям э, Деты Численный перевес достигнут коллективом С7 Но реализация данного численного перевеса Вот наступит ли? А вернее, наступит она в любом случае Но получится ли? Гудман Забирает их Саймса, ну а тут не самый удачный мув, потому что открывается игрок обороны сразу под двух оппонентов. Лью и ТМА еще по одному минусу, но тут, само собой, уже выход на точку А напрашивается просто на автомате. А кабаны тут у нас находится один! Какой хороший спрей! Два минуса, но два минуса это не четыре минуса, которые необходимо было сделать для того, чтобы победить в этом раунде. Счет 5-2. И S7 в очередной раз показали нам, что имея девайсы, в общем-то, парни могут бороться с обороной на равных А вот теперь еще более интересный раунд от команды Wild Gamers Так как в нем участвуют две снайперские винтовки Это, как обычно, Тешев и еще и в этом раунде к нему присоединяется Гудман Привет, Александр, хорошего стрима Витя, приветствую и тебе хорошего настроения и приятного просмотра Минус от Гудмана Второй минус от Гудмана, ну, как-то, я не знаю, на девайсном раунде, мне кажется, нужно играть чуть более правильно. И я считаю, конечно, что сейчас S7 играют, знаете ли, тяп-ляп и готово. Не в плане того, что они неправильно полностью вообще там выстроили свой раунд, нет, не подумайте. Просто, ну, сначала один игрок открылся под снайпера, потом второй полез разменивать и, естественно, тоже погиб, потому что снайпер, в общем-то, из такой позиции достаточно с руки Убивать оппонентов Ну, типа, нет ничего такого сложного Поэтому мне кажется, что надо было бы Использовать хоть какие-то гранаты Это, во-первых, да, но открываться под снайпера Желательно Желательно все-таки вдвоем Потому что, ну, АВП не разорвется Окей, одного убьет, но получит Размен и все а, В Тешева сейчас попали, не убили и это, конечно, плохо, потому что важно для игроков атаки сейчас найти какие-то размены за погибшего Эксаймса и Лью Но вопрос, вопрос искать эти размены можно сколь угодно долго А получится ли разменяться, когда найдут хоть одного игрока обороны? Ну что, Дета и его тиммейты э, выходят в зигзаг, и все-таки заход на точку Б. Здесь, кстати, уже вся команда Wild Gamers готовится принимать. И прием не такой успешный, наверное, как хотелось бы коллективу Вига, но он все-таки произошел. И парни справились с приемом 6-2. Передаю привет из города Нукус. Нукусу тоже большой привет. И круто, круто! Круто, круто. Жаль, к сожалению, что в последнем лан-турнире Который я комментировал Нукусовская команда не участвовала Или, Ну не Нукусовская, наверное Нукусская, да В общем, команда из Нукуса Ну вот почему Почему, черт возьми, демка такая корявая получилась Вот что меня бесит Бесит меня то, что какие-то вот ну, Коряво все записалось, что здесь говорить, посмотрите Это Пошаговая анимация какая-то на точку Б в очередной раз выбегает коллектив С-7, и в этот раз выбегают они на нее без денег, с пистолетами, и даже не удается дойти до поставленной бомбы. Однако X Саймс остается один, у него есть Дигл и, в общем... Хотел я сказать, если будет минус по Гудману, то можно надеяться на какой-то клатч, потому что с него можно, собственно, забрать девайс. А соперники со снайперскими винтовками, как известно, не мобильны. Но зато, черт возьми, метки попадают в голову Эксаймса, и это уже седьмой раунд для коллектива Wild Gamers. До сих пор С7 не могут найти себя в атаке, и это, конечно, немножко прискорбно. Вроде бы было несколько хороших раундов, ну как минимум два раунда были взяты, значит, то есть парни, естественно, и очевидно не безнадежные. Но главное, конечно, не останавливаться и продолжать э, анализировать, да, пусть в ходе матча, но оборону команды Wild Gamers. Найти э, свободное место и пытаться заполнить его, собственно, собой. Вчера играли CSGO мальчики против девочек. В общем, блогеры разные. Был угар. Классно было, если бы ты это прокомментил. Кстати, девчонки выиграли 3-0. Ничего себе. Жесть Ну, прокомментить, увы Это же, чтобы прокомментить, нужно, чтобы кто-то это заказал Но... Кто? Кто это закажет, да? А что за блогеры вообще? Что за люди такие? И, и где вообще, и в честь чего это все происходило Итак, дамы и господа, пауза от команды Wild Gamers заканчивается Я не сильно понимаю, для чего была нужна им пауза Разве что только самих себя кураж сбить Гудман Чуть не у... Убил. Все-таки убил Дету. Сначала настрелял в него с Эмки, потом с ЦЗшки э, добрал. Странно на самом деле получилось. Я прям вот поражаюсь иногда чутью людей. Э, в коннекторе сейчас у нас с Шарами была небольшая встреча. Тешев забирает Илью, но в ответ на этот минус погибает Акабаны. Гудман. Гудман просто раскидывает, собственно, есть, естественная информация, какая-никакая, но о том, что есть соперники на воде, на монстре есть соперники, и поэтому обороне нужно быть а, максимально осторожными. Тешев отправляется, кстати говоря, на точку А, ко на которой уже есть один из игроков атаки. И это такой, знаете ли, пугающий момент, да, потому что Тешев не знал, что на траке уже находится соперник И два минуса от атаки, контрить нечем, да и, в общем-то, пока что некому Скэри, ох ты, а вот и вам и скэри Помахал ручкой и погиб Сквик Надежду только на Сквика ну, что он вытащит? Разумеется, надежда у команды Wild Gamers Бомба устанавливается Устанавливается она, разумеется, по дефолту Ну, а Сквик уже, кстати говоря, занял банк В теории, в теории, не такое уж и плохое место В общем-то, можно с него тащить Даже при учете того, что соперников трое Ну, один минус, во всяком случае, по снайперу сделать удается ну, конечно, позиция у ТМА очень хорошая, и да, само собой. Она может быть даже и читаемая, окей, но сам факт, что она рабочая. А, на канале Hardplay есть запись, из всех только его знал там. Он играл Hardplay, знаешь, Лешу Hardplay. Э -э -э Блин, наверное, не знаю. <с textbooks> Что-то очень знакомое, но в то же время и как будто бы очень далекое от меня. Что-то прям, не знаю, затрудняюсь сказать. Это не который, в D3 там буквально вот недавно играл. Ну, в Diablo 3 я имею в виду. А, тем временем, дамы и господа, хватит о всяких хардплеях. Давайте смотреть за четырьмя и MP9 у команды Wild Gamers. Бай не очень похож на тот, который можно выиграть. Но, если мы вспомним, а я считаю, что вспомнить нужно историю, надо уважать. А, коллектив Wild Gamers, как, собственно, и S7, взяли по одному Force баю. Поэтому нельзя списывать со счетов диглы, ибо эти диглы могут выигрывать. Ну, не совсем удачно заходит в спину с кэрри, а, а Кабаны прям вот сходу остается. С, с поинтами ставит хедшот в Лью, но погибает от рук Дета. И два, два. тешев размен. Замечает Сквика Эксаймс, и в его исполнении в этом раунде было сделано 3 минуса. 7-4. С7 продолжает постепенно догонять своих соперников. Мне кажется, что у ребят... Как раз-таки открылось своего рода второе дыхание. И плюс ко всему, конечно, выбита экономика из команды Wild Gamers. Без денег, насколько бы они хорошо не играли, но постоянно с юспами и диглами раунды будет сложно брать, потому что все-таки калаши и АВП это вам не пистолеты, которые проще всего перестрелять. Так что тут, ну, видите сами, да, очень сильно сгорел сейчас с кэри, ХП осталось после побега по вражескому молотову. Гудман сразу ловит пулю на 33 хп. Минус от ТМА. Гудмана все-таки добивают. Ну и здесь уже занятие. Занятие дэта. Вот, вот что значит, опять-таки, понимание того, что человек не может там сам находиться. Да? Скорее всего, это 2D и э, есть... Игрок, на котором он стоит Отличный прострел и вообще в целом Очень хороший раунд от команды S7 Качественный, так скажем Поэтому 7-5 Заслуженные, заслуженные непременно 7-5, это не на какую-то шару э, Взятые какие-то раунды То есть S7 за каждый свой раунд Прям Прям борются Да, Wild Gamers, конечно, пытаются Не отдавать, но Знаете ли а кто же будет их спрашивать? Естественно, любую команду спроси, они все будут против отдачи раундов соперникам. Но снова раунд на точку Б. И вот, мне кажется, это не роковая или это ошибка, потому что каждый раунд на точку Б у команды получается, ну, достаточно посредственным. Минус от скерри Акабана сгорает, кстати говоря, находясь на бочках. Боже мой, Сквик в дым попадает в лью. Следом еще одного забирает. Ну, как-то я же говорю, что вот на точку Б у команды С7 выходы получаются, увы, не самые грамотные. Но в целом, хорошо, конечно, делают. Они раскидывают. Да, они пытаются заходить. Они дают какие-то ключевые дымы, какие-то ключевые флешки. Но сами в этих же дымах и флешках потом теряются. Вот все раунды, которые ставили они на точку А, вот это. Ну, я не скажу, что прям эталон, конечно же, атаки, но при любом раскладе вещей они были, на мой взгляд, более работоспособными, чем раунды на точку Б, поэтому, ну, типа такое. Точку Б, как мне кажется, если уж и пытаться захватывать не то только быстро, ну, либо с очень мощным раскидом со всех позиций и, в общем... Я бы не рекомендовал команде S7 выходить на точку B, потому что просто у них не очень туда хорошо получается выходить. Дабл килл от Сквика, минус от Гудмана. Странное и непонятное проседание коллектива S7 при попытке занятия, в общем-то, достаточно безобидных позиций по факту. Не удалось выйти нормально ни на банан, ни на мидл. Везде получили как-то по головам. Экс Саймс разменивается и в соло ТМА. Ну, окей, конечно, можно на площадке сидеть сколько угодно, можно выходить, конечно же, пикать соперника, и можно даже в коннектор уходить, например, на точку Б, потому... но 20 хп, как бы, тут, что не пытайтесь сделать, увы, практически все приведет к гибели, и это 9-5, и последний раунд первой половины, дорогие друзья. А в российском сегменте знаменит, по крайней мере, веселый дядька, 2,5 миллиона подписчиков. Фух, ничего себе. А я бы такого прокомментировал бы, естественно. Как вы понимаете, да, для хайпу. А еще было бы здорово, если бы он разместил у себя на канале видос, где я его комментирую с ссылочкой на меня. Но я думаю, мне это было бы очень дорого по карману. Тем не менее, 9-5, дамы и господа, последний раунд первой половины Паузы, кстати говоря, что мне нравятся на фейсите достаточно короткие Не такие, как на фасткапе, типа 4 паузы по минуте Это просто жесть И один раз я как-то комментировал матч, где все 8 пауз были взяты То есть просто представьте, в ходе матча 8 минут было потрачено только на паузы Это же великолепно <смех> да, если мы сюда припишем еще и все таймы, то там порядка 10 с лишним минут получится, да И просто 10 с лишним минут раунда команды стояли, ой, раунда, господи Матча, команды просто стояли в своих респаунах, что грустно А кабаны, минус лью, там забирает сквика и ситуация 3 в 4 с удивительным перевесом за командой S7 Потому что, э, в общем-то, не было девайсов, да, то есть, собственно, диглы. Которые у команды S7, как вы знаете Ну, работают Работают очень неплохо Надо сказать, потому что первый же свой диглбай В этой встрече они Сразу запустили туда, куда нужно Выиграли в нем и было все Весьма-весьма беспроблемно Ну, как Была, конечно, навязана борьба, но я считаю, что это борьба При учете того, что у соперника Девайсы, ну, это просто Просто не борьба, это ни о чем Акабаны, 7 хп остается, Молотов ему туда, но Молотов улетает чуть-чуть далековато, естественно, не под Акабаны Дета, минус Акабаны, добивает своего соперника, 2 в 2 Калаш и АВП против дигла и Эмки, и выход, разумеется, на точку Б, ну, типа, посмотрим, да Будем смотреть, будем анализировать и будем пытаться предугадать э, действия игроков атаки. Фоб, в общем-то это ну достаточно стандартно, само собой сейчас будет поставлена бомба. И позиции, я уверен, будут ну не сказать, что прям какие-то фантастические. Один из игроков останется в сайде, второй, скорее всего, от него, естественно, отойдет подальше. Но нет, кстати говоря, в общем-то... Ну, хотя можно сказать, что ТМА по-прежнему в сайде, потому что позиция за колонной это не так уж и далеко. И минус по Гудману, кстати говоря. С остается один против двоих. И здесь, смотрите, опять-таки грамотно стоят игроки атаки. По сути, под перекрестный огонь. Забрав одного, игрок обороны умрет от рук другого. Вот это как раз-таки и является ключевым в данной встрече, дорогие друзья. Именно то, что в данном раунде, прошу прощения, не данной встрече, а в данном раунде. Слушай, ну, я не знаю, попробовал ему... А, попробовал бы ему отписать, я не думаю, что он падок на бабки и просто так бы, думаю, дал добро прокомментировать. Они просто вроде скоро еще хотят сыграть, просто такое, думаю, многие захотят у тебя глянуть. Он с народом норм общается, в ВК бывает каждому может ответить в комментах. Ну, посмотрим, я подумаю, если у меня будет свободное времечко, я, естественно, напишу. Но, и опять же, если будет свободное времечко, так как ты помнишь, ведь я только недавно говорил, у меня прям совсем-совсем со -совсем -совсем временем беда. Прям вот настолько беда, что у меня уже даже все выходные прям... Выходные я буду дома только чтобы спать, к сожалению. <с> Хотя вообще, конечно, домосед на самом деле. Я не очень люблю выходить из дома. Я люблю находиться э, в своей душной бетонной коробке. Но в эти выходные, увы, дома меня не будет. А с глоками перевес коллектив Wild Gamers выходит на точку Б в пистолетном раунде во второй половине. И здесь неплохое чтение от команды S7. Практически всей команды они приходят на прием именно точки Б И не понеся никаких потерь, выигрывают. Вот оно, вот оно, дамы и господа, чтение. Когда вы понимаете, какие действия будет э, делать твой соперник. Но в целом, я не скажу, конечно, что прям вау. То, что ребята угадали, что это будет точка Б. Мне кажется, вот, во всяком случае, когда я играл в Counter-Strike Global Offensive, э, в пистолетных раундах, блин, процентов 80 заканчивались просто выходом на точку Б и все. Поэтому э, бывало такое, что команды просто в пятером на Б вставали, повезет, не повезет. Ну, Дэта, разумеется, даблкил на МП-9. Убивает своего тиммейта и погибает сам. Но делает, кстати говоря, еще и третий минус. Экссаймс. Минус Акабаны. И, в общем, надо забирать Скэри, конечно. Я не знаю, насколько получится успешно. А может быть, успешно и не получится. Но надо пытаться. Вылетает флешка. И минус от Лью, дорогие друзья, Скэри к сожалению, не смог пережить такую очередь. В общем, вот... В общем, вот. 9-8. Естественно, s получили возможность реализации луз минимума за счет взятого пистолетного раунда и, и пользуется ей, что самое главное. Потому что многие команды заканчивают первую половину со счетом 9-6, но немногие... Доходит до того, чтобы Ну вот просто додуматься до того Как его реализовать, да, а ведь Все банально и просто, надо взять пистолетный А дальше аккуратно играть Этого достаточно в большинстве Случаев Иксаймс, отличный выстрел Превосходный, мне тут даже просто Добавить нечего, инфлоу ну Блин, если бы еще и Гудмана забрал, это вообще была бы бомба Ну, ладно, уж, как говорится, не наглей И так сделал сколько минусов? Три фрага сделал инфлоу, поэтому что тут? Борзеть не надо Минус от Гудмана и завершающий фраг за Детой. 9-9. Все-таки коллективы сравнялись и интрижка, интрижка, дорогие друзья, появляется. Вот к чему, собственно говоря, велось-то. Потому что если вы при счете 9-6, имея 6 раундов за душой, выигрываете пистолетный раунд, у вас есть возможность со своими соперниками сравняться. И вот теперь обоюдный девайсный раунд. Два Фамаса, МК, МП-9 и АВП против пяти калашей. Uh, ну, 5 калашей это, конечно, всегда рабочая мета. Не всегда нужны снайперские винтовки. Иногда и калашей, в общем-то, достаточно. Сгорает Акабаны в адском пламени uh, брошенным. Ой, господи, Акабаны, простите. ТМА сгорает в адском пламени, uh, которое устроил на зигзаге как раз таки Акабаны. И здесь Xi's. Минус Сквик. Беда. Беда произошла. Ой-ой-ой. Патрона Акабаны не хватило одного. Ну ладно, эту работу доделывает Хаешка. То, что не смог сделать Акабаны, доделала Хае, брошенная <coughs> Скэри. Ну а следом, как вы видите, Акабаны просто прострелил Дету. Дет, конечно тоже пытался Акабаны прострелить. Поэтому тут у них как бы один-один. Да, помню, ничего страшного. Просто так для инфы... А, для инфы, блин, потерял. Потерял. Для инфы, если что Саш, видел трейлер нового Человека-паука? Да, видел, конечно Минус от Гудмана, кстати говоря И проход от команды Wild Gamers, разумеется, на точку А Которая, ну, в данный момент, по факту, является беззащитной Лью вынужден убегать Или не убегать, подождите Подождите Ну, в общем-то, позиция достаточно ближняя Но ретейка здесь, конечно же, не предвидится Это скорее так А вдруг кто-то будет мимо проходить, я его убью Ну, вот именно так, кстати говоря, и получается Именно это и случилось с Тешевым. Неудачно немножко игрок сыграл. Хоть я и смотрел только первые два фильма, но новая часть порадовала по трейлеру очень. Да, согласен, трейлер такой интересненький получился. Но я, конечно, прям просто сгорел с, со Стренджа, который в куртке. Который был в куртке, которая плавно переходила в плащ. Это, конечно, было прям забавненько смотреть. 10-9, дорогие друзья. Команда Wild Gamers э, выиграли раунд, и команда S7 забирает паузу. Э, в общем-то, не мудрено на самом деле, потому что экономика не настолько уж и стабильна, и есть сейчас определенные, так скажем, предпосылки к тому, что стоит взять паузу, как минимум, для того, чтобы э, проанализировать. Сложившуюся ситуацию с деньгами и трезво рассудить, какие девайсы кто сейчас будет приобретать И какие позиции, разумеется, будет с этими девайсами отрабатывать Ну вот, собственно, здесь есть АВП, есть АУК и фармилки с диглом у ТМА Ну вот, к слову сказать о... Человек-пауке, ну, я, разумеется, смотрел все три части с Тоби Магуайром в виде Человек паука Потом смотрел какой там вот про, про Электр, про Ящерицу, про эту. Ну, то есть, собственно, когда следующий Человек-паук был. А вот уже с новым актером, ну, вот, который сейчас снимается в качестве Питера Паркера, я, к сожалению, до сих пор еще не посмотрел ни одной части. Ну, вот как-то, опять же, нет времени, просто уже давно-давно хотел это сделать, но... Просто физически некогда посмотреть. Все на самом деле очень просто. Итак, дорогие друзья, entry фраг сделан по ТМА Человек, у которого не было девайса, потерян. Ну и потеря, это, как вы понимаете, в общем-то, с экономической точки зрения не такая уж и великая. Но в любом случае, теперь команда S7 в меньшинстве. И то, что их четверо, может сказаться, например, на удержании, ну, какой-то условной точки На которую придут 5 игроков команды Wild Gamers, да То есть сейчас а, вынужденно, так скажем, S7 будут стоять достаточно закрыто Есть снайперская винтовка на точке А Ну, а Кабана метким хедшотом вырубает инфлоу И АВП, к сожалению, падает Бомба устанавливается, как обычно, по дефолту И, как бы, я не знаю, есть ли смысл сейчас игрокам обороны пытаться ретейкать здесь что-то а ук, скорее всего, надо просто уходить, сейвить. Ну, а опять же, фармганы, которые э, есть у игроков обороны, мп 9 и Юмп. Вы сами все видите, дорогие друзья. Я же говорил, что надо уходить, сейвить. Хорошего с этого ничего не получилось. Да, 3 в 5 кажется, что можно попробовать выбить. Но, конечно, по практике иногда стоит дать заднюю, чтобы потом попытаться реабилитироваться. Ну, собственно, Лью убегает на сейв на точку Б. Игроки атаки также разбегаются. Все при девайсах остались. Все рады и довольны. Но счет 11-9. Пауза, к сожалению, не пошла на пользу коллективу С7. Увы, жаль. Не смогли удержать сейчас своих соперников. Но справедливости ради... Хорошая атака у команды Wild Gamers. Ну, вот не та самая атака, которая, типа, выбегает и не знает, что делать. Вот не выглядят ребята так потерянными, да, так скажем. А ведь много очень игроков я встречаю на карте Overpass, которые просто... Ну, мы, типа, играем на Overpass, и, и, А что мы будем там делать, мы даже сами до сих пор еще как бы не решили. Вот, вот что я все чаще вижу. Гудман разменивается. Здесь самое главное не дать забрать девайс, но... К сожалению для команды Wild Gamers. Девайс отправляется в руки Эксаймса И моментально сразу прилетает минус этого калаша по скэри. Дыма тем временем в конте погибает. А дальше... это стоял в спине у оппонента и не сумел, к сожалению, забрать. Вот что значит ситуация, в которой у тебя нет девайса. Потому что, ну, определенно с Эмкой это был бы стопроцентный минус. Даже... Uh, в общем-то и речи не может быть о том, что в спину он однозначно забирал бы своего визави Ну что ж, снова Лью остается последний Есть у него АУГ uh, Безусловно, девайс достаточно хороший один ХП оставила Кабаны Один ХП, черт возьми Ну вот здесь опять же Вопрос бронебойности, да Безусловный, стопроцентный вопрос бронебойности Потому что они разменялись по факту выстрелами в голову друг другу То есть, и Кабаны получил пулю в лоб Выпущенную Лью И, естественно, Лью получил тоже маслинку по лицу Но один получил урон на 99, а второй на 100 Вот вам, собственно говоря, в чем и разница Конечно, калаш это просто имба, но... Естественно, для баланса у него такая бешеная отдача, что жизнь медом не покажется, если ты не умеешь ее контролировать. Минус от Гудмана. Эксаймс не самое качественное, как мне кажется, место выбрал для того, чтобы спрятаться. Ну и, в общем-то, не самые нечитаемые. Мне кажется, что против команды уровня Wild Gamers нужно максимально нечитаемые раунды делать. Но в обороне, конечно, вообще в принципе сложно делать раунды, которые еще и читаться не будут, потому что в основном здесь все... Че это было? Скэри просто убила кабаны а Кабана убил инфлоу, и тут внезапно Скэри, судя по всему, с перепугу выстрелил тиммейту в затылок. <смех> ну, счастливый случай для команды S7. В общем-то, этим тим килом можно воспользоваться. Если бы, конечно, не старание Гудмана попадание в голову Деты приводит к ситуации 4 в 2, где, конечно же, численный перевес при том еще и двукратный за командой Wild Gamers. И выбивать при таких условиях будет... Очень проблемно, еще и можно вспомнить то, что дефьюз китов у игроков обороны нету, поэтому на дефьюз понадобится очень много времени, и как мне кажется, опять же, целесообразно уходить на сейв. Да, это печально, да, это прискорбно, но это факт. Факт и ничего кроме. В данной ситуации рациональное решение это просто пытаться спасти девайсы и поддержать тем самым и без того практически отсутствующую экономику. Ну, игроки обороны, естественно, по своим позициям уже разбрелись. Атака, как обычно по классике, пытается убежать. И с по-моему, даже не ожидал увидеть своего соперника. Ну, и не успел бы, естественно, его убить, потому что <laughs> умер от взрыва бомбы. Вторая пауза от команды S7. Ну, если быть точным, уже не вторая, а третья вообще. Ну, конкретно во второй половине это вторая пауза. АВП, кстати говоря, приобретает Тешев. Ну, собственно говоря, АВП у Тешева, опять-таки, насколько мне... Я, мы, насколько мне видится, я, конечно, не знаю Опять-таки, основного ростера И кто э, Какие позиции в команде занимает Но мне кажется, что АВП Это, наверное, мейн девайс Тешева, во всяком случае, стреляет нас с нее очень круто Периодически еще также АВП, я вижу, берет Гудман А все остальные преимущественно Все-таки играют роль Обычных стрелков Обычных, там, люркеров и прочее Как вот это обычно и бывает, да, интрифрагеров и так далее но Тешев чаще всех играет с АВП, поэтому я, наверное, могу все-таки говорить, что это мейн-снайпер команды WildGamers и надеюсь, что я при этом, естественно, не ошибусь. Хаешка, ну, на 13 хп под Гудмана, в общем-то, не такая уж и страшная хаешка, но ну, а DMH дилинг от нее, ну, практически отсутствовал, как явление... Ой-ой-ой-ой-ой, проглядели! Проглядели парни из команды Wild Gamers отличнейшую аркаду от Деты и ТМА в зигзаг, которые просто на двоих сделали три минуса. Вот, вот вам, дамы и господа, хорошо, конечно, когда вы подсаживаетесь, хорошо, когда вы пытаетесь играть по-хитрому, но надо не забывать чекать при этом самые банальные позиции. Ну, а учитывая, опять же, что у нас утешива АВП и Сквик с Калашом, вдвоем ребята могут, конечно, разыграть раунд, но если вдруг Сквик погибнет, а ему так или иначе придется действовать первому, потому что Снайпер, по сути, должен прикрывать, и, да и, собственно, все, должен просто прикрывать. Но Снайпер даже умудряется еще и выйти пикнуть своего соперника. Эксаймс, позиция на траке! Первый, я хотел сказать второй, но, к сожалению, для команды С7 не залетело по Сквику. У него 100 хп и три соперника с поставленной этой бомбой в общем-то, на позиции Сланга. Он сейчас будет в надежде, конечно, что удержит что-то, пытаться здесь а, пикать оппонентов. А у Лью, и тут просто бесподобный а, выстрел в голову. Первая же пуля пришлась в, в черепушку Сквика. И это, дорогие мои друзья, 13-10. Во второй половине, наконец-таки, команды С7 спустя 4 очень неудачных раунда очнулись и взяли хотя бы один матчпоинт. Я надеюсь, что они на этом не остановятся. И ведь впереди могут быть и допы, и прочее, прочее, прочее. То есть главное тащить. Главное потеть, ведь оборона далеко здесь не самая слабая сторона. Дета Отправился на точку Б, в общем-то здесь уже находится ТМА на дежурстве, так скажем Ну и естественно там как бы достаточно стандартная расстановка Трое играют под точкой Б, один в конте, один в А В принципе почему это достаточно стандартная расстановка? Ну на самом деле потому что одного игрока на точке А достаточно за глаза Потому что сюда просто так не зайдешь В любом случае пойдет какая-то раскидка И достаточно вовремя стянуться по инфе но я надеюсь, проблем с коммуникацией у коллективов, которые дошли до полуфинала, во всяком случае, нету. Ну, как мне кажется, не должно быть. Но я все прекрасно понимаю, и да, могут быть все-таки действительно какие-то проблемы. Накидывается флешка, под эту флешку, к сожалению, X-Simes не успевает нормально реализовать свою позицию. Делает только лишь один фраг, и тут же попадает под размен. И, в общем-то, эта перестрелка провоцирует команду Wild Gamers на выход. Молотовым выкуривают дету. И, естественно, добивают его метким выстрелом с АВП. Снайперу команды Wild Gamers, как вы знаете, ну, достаточно качественно пользуется своей снайперской винтовкой. Инфлоу, кстати. Достойная конкуренция. Но, увы и ах, когда слишком большое количество соперников, снайперу, конечно, очень тяжело приходится справляться. Лью минус сквик. Один в один против Тешева. И при этом выбита бомба, Теша просто перехитрил своего оппонента Ну, Лию как бы пытался вот эти танцы делать, да Танцы под фонарем, так скажем, вышел влево, вышел вправо, пострелял, вышел влево, вышел вправо, пострелял Но снайперу просто достаточно прицелиться и выстрелить один раз Даже выдумывать ничего не нужно Счет 14-10, дамы и господа Порадовался я за команду s 7 и, видимо, сглазил тем самым, тем самым ребят. Опять-таки трое .б двое с поджимом, кстати говоря, очень интересно. С поджимами по всем фронтам, дамы и господа. Гудман еще и чуть не убил Инфлоу. Вот если б сейчас Инфлоу погиб я бы, наверное, очень сильно бы сгорел от такого, ну, в плане, что я бы смеялся, но это МП-9, и, в общем-то, игроку обороны было бы простительно не забрать соперника, потому что бежать просто и сжать, и надеяться на минус, это все, что остается, когда ты покупаешь фармган. Ну, медленно, но уверенно ряды команды С7 редеют, но все-таки они находят возможность сделать фраги, ТМА и инфлоу делают по минусу, и Кабаны со Скэри остались вдвоем. Кстати, дамы и господа, я хочу напомнить вам, что это полуфинал турнира от проекта... Как они там? Ультра... Ультрагеймерс? Я забыл, черт возьми. Я, черт возьми, забыл. Простите, одну секундочку, нужно освежить память. Я просто поним... понимаю, что это не очень. Да, ультрагейм! Все. Ультрагейм. А, а, а, а, а, а. Ребята, с, проект... с проекта Ультрагейм. Проводит Саммер Минор. И минорчик такой, на очки, естественно, как обычно. И есть небольшой даже призовой фонд, но об этом мы, опять же, с вами поговорим уже в конце трансляции. Пока команда S7 все-таки добили свои, своих соперников, э, смогли распорядиться грамотно, так скажем, численным преимуществом, которое они заработали, которое дано им было с огромным трудом, в общем-то, как и каждый раунд. Видно, что команда Wild Gamers, такое ощущение, что более что ли опытные, я не знаю, ну или во всяком случае просто карта Overpass более удобна именно для команды Вига. Но, справедливости ради, три минуса от команды S7 и Виге просто нечем крыть. Просто нечем. Два дигла осталось у Скэри и Сквика и попытки заваншотить соперника на фонтане заканчиваются тем, что соперник с фонтана ваншотит Сквика. Скерри находит минус по Эксаймсу, и, естественно, по нему теперь есть информация. По идее, его никто не должен выпускать с площадки, и, естественно, так и происходит. Минус от Дета и это 14-12. Дамы и господа, полуфинал улетнейший, э -э -э экшонистый. И вообще абсолютно непонятный. Также хочу обратить внимание на экономику игроков атаки. У команды Wild Gamers практически не осталось денег. Ну, в общем-то, собственно, здесь бай такой, чтобы ä, на следующий раунд, естественно, были полноценные э, девайсы. То есть сейчас закуп, ну, под 2000 плюс-минус. Но даже у кого-то есть по трешке. Тем самым Wild Gamers, опять же, оставляют себе задел на следующий раунд. И, в общем-то, в этом раунде будут играть, естественно, не с глоками. Ну, кстати, позиция максимально тоже достаточно интересная. Не сказать, что я таких раундов не видел. Видел. Но справедливости ради, все раунды, которые я видел и строились они именно так, не сработали. То есть, сколько бы я не видел, как э, команды пытаются сыграть пятером через коннектор Как правило, дальше коннектора они не уходят Тем более, здесь есть два игрока обороны И первый это X Ух ты! Инклоу! Трипл килл! Ну, на мой взгляд, на максимум сработал тыма еще и Гудмана забрал, ну, скорее с двумя хп Взрывается на вражеской хаешке И, как я и сказал, действительно, команды просто не выходят чаще всего из коннектора никуда ни на банан наверх, ни... <смех> никуда абсолютно. Ни на воду. 14-13. Приятно видеть, что команды S7 все-таки справляются против хотя бы вражеских экономических. Ибо если бы они проигрывали экономические мне кажется, тут в общем-то даже и говорить было бы не о чем. Жаль, что в рамках данного турнира не проводится матч за третье место. Поэтому проигравшая команда просто покинет турнир и займет место э, 3-4. Как и в следующей паре, который мы будем с вами смотреть. Минус от Гудмана погибает Лью. Энтрифраг за командой Wild Gamers. Нужен срочный размен. И вот он! Инфлоу находит возможность-таки убить соперника и забирает Акабаны. Эксаймс просто пришел, вот, ну, вот просто пришел. Пришел в спину, забрал Гудмана. В наглую, абсолютно в наглую. Минус от Тешева по инфлоу. Ух ты, Дешев! Хорошо попадает в Эксаймса, но не удается, к сожалению, забрать. А этот минус очень сильно мог бы сейчас помочь команде С7 как минимум хотя бы понять, какие действия будут делать игроки команды Wild Gamers. Ой. Простите, что я несу? Это, это же и был бы минус по команде S7. То есть этот минус помог бы команде Wild Gamers. Нет, тогда... Тогда все хорошо. Потому что я все-таки хотел бы посмотреть допы между командами. Хотел бы посмотреть, насколько хватит выдержки у того и у другого коллектива. Тешев ставит хэдшот по сопернику и сравнивает тем самым ситуацию. Тешев забирает x Аймса. X прошу прощения. Дета минус Тешев и скэри... Точка в раунде 15-13. 29-й раунд э, данного матча. Дамы и господа, как вы знаете, основное время, разумеется, включает в себя 30 раундов. То есть максимум мы еще можем увидеть 2. Ну а дальше серия из допов. Ну, либо же победа кого-то со счетом 16-14. Хотя, конечно, нельзя исключать, что Wild Gamers Ввиду ослабевшей экономики команды S7 Выиграют э, со счетом 16-13 Такое тоже возможно Потому что все-таки фармилка Скаут, скаут вот здесь как бы я бы сказал Конечно, да, окей, инфлоу может быть и снайпер Но мне кажется, что скорее, конечно, не пришей Как говорится, сами знаете, что и куда Ну и, конечно, проглядывается попытка захода на точку А Во всяком случае, как мне кажется Учитывая игроков, стоящих на ланге Да, может быть, конечно, сейчас будет Какая-то стяжка-перетяжка Но минус от Деты, опять-таки, должен подталкивать Команду Wild Gamers к действиям Потому что нужно размениваться Естественно, сейчас уже пойдет информация О людях в коннекторе И здесь минус от Тешева, дамы и господа Почему включился вид от третьего лица Я, в общем-то, так понять не могу Но после череды разменов Атака остается в меньшинстве Бомба устанавливается по дефолту Дигл по массой м Против двух калашей большой Шансы у команды С7 остаться в игре. Скэри. Есть соперник и на мусорке, и в банке, и где угодно. Еще и по банану бежит один из соперников. Но Скэри здесь ставит хедшот. Полью, попытка разменяться. И Скэри просто вообще говорит: никаких попыток разменяться. Все, отстаньте от меня. ДМА минус Сквик. Один на один со Скэри. Ну, к сожалению, я должен признать очевидное, нет дефьюз китов и не успеет уже ничего сделать игрок обороны. Да, минус скэри и просто ГГ, дорогие друзья. К сожалению, не хватило. Вот оно вам наличие дефьюз китов, которое пом помешало, так скажем, да, и помогло одновременно другой команде. Ну что ж, первая карта на этом закончена.